Ну что, всем привет! У нас новый мультик Home Animations Черная бездна, где ковышить встретиться с мормоном... Мороком! Мороком! <морок> ну это по приюшке мы поняли да? Да, по приюшке поняли И у нас еще новость Завтра выходит наш мультик, вторая серия Ждите, не пропустите, ставьте колокольчики Если что, будет в час по московскому времени А что-то уже прощаюсь Поехали! я да, будет нет, мне кажется, это нет, мне кажется, будет нет. А кто? Мне кажется, Морок сейчас какой-нибудь портал себе откроет и случайно они как-то мир с их соприкоснутся в каком-то параллельной вселенной. Ну, посмотрим. Какой либо фан стал. Мы скоро увидимся. Просто демон из Ада. Из Ада. О, он снова на этих неустойчивых платформах. Они же помнишь? Я тут, в самом холодном и безжизненном месте на свете. Ого. Что за дрянь он в меня попал? Она буквально последяет меня изнутри. Ничего себе. Меня сил. Mm -hmm. Вообще какие-то классные способности. Кто а, Смотри. Ты. Чем Что стильно? это такое? Какой-то заразы. Вирус? Энергии, чтобы Китайский? Главное вовремя остановиться, а то черная ярость поглотит меня. Черный. ярость. Ничего себе Магия. Ну, заклинания, голоса, слушай. Голоса, голоса, в голове, прочь! Я не стану тем, кем вы хотите. Прочь! Ого! Слушай, такого еще не видели мы с тобой. Ха. Что это тут у нас? Вот. Видишь, не просто случайно в эти мира открылись порталы. А, это у этого ученого портал в этот мир оказался. Да. Даже как бы не ад, это какой-то другой какой совершенно местный. Это он, да, и он говорит, что типа, не стойте, вы глупцы, вы не знаете, что вы тут делаете. И он раз свалил. мимо проехали. А что за один портал, второй? Ребята умеют веселиться. Он сейчас за ними поедет, прикинь. Сейчас так оба-на. Все-таки я привлек внимание. Ничего себе он прыгнул. Мамочка. Стой, я тебя не трону. Видишь, он нормальный такой. Хм. Нет, ну хорошо. Нафиг. нафиг. Хорошо, хорошо, хорошо что портал Правда. ждал. И мне пора. Воспользуюсь этим порталом, чтобы не тратить свою магию. А, пусть ты мне видишь, он потратил магию и восстановился, избавился mm -hmm. от вируса. Такой в лабу заехал. Mm. Какое Любопытное место. Что ж, вижу, без моего брата здесь не обошлось. Посмотрим, что здесь еще есть интересного. Я заметила, <соспит> знаешь, что в морок не самый разговорчивый танк. Да, больше всего говорит. Да. И просто хом-нимечно сначала звучивать хорошо. Ну. Ну, то есть он раньше перестал да. озвучивать, сейчас начал озвучивать. Виша, ты очнулся. Ты готов к новому заданию? Я не буду больше тебе служить. Сейчас мы это исправим. Он снова гипнотизирует. загимнотизирует. и снова Рата. А у него уже есть способность гипноза то Да, да. От гипноса. Не знаю, что он хочет снова трата. Рата. о Ну, этот призыв. Да, призыв его. Но, мне кажется, он сам расправится с просто со всем, что есть со всем что возможно. ну слушай, зачем спрашиваю самому, если можно попросить, ну заставить сделать, ну скромод, да, делегировать, делегировать как сказать сделать. свои полномочия, И сделать пока что-нибудь другое. да, приятно. перво ничего, посидеть, я не знаю, чипсики поесть, подиссить, пождать следующей серии, когда можно, да, можно да. будет выходить. да, самый важный момент, подкопить сил. зачем делать всю работу? можно своих вот миллионов. в общем, хомяк вообще не такая большая задумка. очень скрытая, да. то есть надо еще потом. а знаешь, что мне еще понравилось? оказывается, Морок он как бы не зло Видишь, он не то что, о, советский танк Он такой больше любопытный, мне кажется, танк А я тоже не знаю, на самом деле Мы Думаешь? же оба злые Просто, ну, типа, Каждый по-своему злой по Каждый хочет сесть, ну, сесть на трон Ну, каждый хочет сесть на трон, но мне кажется Что Левиафан злее, чем Морок Мне кажется, что Морок не такой злой Мне кажется, что Ну что он более разговорчивый но ну, и мне кажется, что может быть Может быть, он даже как-то проникнется Идеей, и на зло Левиафану Будет за советские танки у немцев, как бы Левиафан может, поддерживает немцев. Может быть, да, они могут объединяться, потому что, как бы... Как бы и будут эти две силы. Как бы у э, немцев С... будет левофан, а у советов будет, получается, морок. Ну, пока левофан, блин, сильнее. Надо же как-то придумать, как победить. В общем, пишите свои тоже предположения в комментах. И зато у нас серия, ждите. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.